С 18 января 2022 года по 17 июля 2023 лунные узлы перемещаются по знакам Телец Скорпион, которые характеризуют ресурсы, то есть это материальная ось или ось обмена энергией. Телец-скорпион имеет фиксированные качества, женские, пассивные. Знак телец принадлежит к стихии Земли, связан с внутренними процессами, с помощью которых человек познает себя, окружающий мир и находит новые идеи и решения для творческого изменения реальности. Основной принцип знака Тельца почва под ногами, опора, понятие материи, собственности, ощущение формы и красоты. Этот знак Зодиака характеризует способность собрать, накопить материальную физическую форму, придать прочность, надежность, устойчивость. Знак Скорпион относится к стихии воды, описывает становление, укрепление и достижение максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в Тельце. Основной принцип знака Скорпиона — Проникновение в глубину, в суть, а также уничтожение отжившего и бесперспективного. Скорпион переводит энергии из одного состояния в другое. То, что накоплено и собрано, должно трансформироваться, так как это естественный эволюционный процесс. Лунные узлы — это фиктивные точки. Они не являются реальными небесными телами. И в то же время можно встретить упоминания о них как о голове и хвосте дракона в средневековых арабских и европейских источниках. Или под именами Раху и Кету в индийских астрологических трудах, написанных на санскрите, древность которых даже трудно себе представить. Этим воображаемым точкам в пространстве во всех астрологических традициях придается огромное значение. Лунные узлы — это точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой, путь Солнца по знакам Зодиака. Это своеобразные узлы, связывающие воедино два основополагающих космических начала — солнечное и лунное. Путь Солнца, эклиптика, пересекается с орбитой Луны, что и делает особо важными для изучения в астрологии именно лунных узлов. Точки, в которых орбита небесного тела пересекает эклиптику, называются узлами данного тела. Лунные узлы всегда расположены друг напротив друга, каждая из которых в одном и том же градусе, но в противоположных знаках зодиака. Цикл обращения лунных узлов в среднем составляет 18 лет. Их влияние и проявление можно отнести к социальным и общественным процессам. Северный узел в Тельце призывает произвести в жизни фундаментальные перемены. В ближайшие полтора года социальные и личные ресурсы, или внешние и внутренние, становятся наиболее актуальными темами. Внешние ресурсы – это материальные ценности, образование. Социальные статусы и партнерские взаимоотношения, которые помогают найти свое место в обществе. Внутренние ресурсы ⁇ это психический личностный потенциал, иммунитет, характер и навыки человека, которые помогают обеспечить свои потребности, обрести финансовый фундамент. Ресурсы тесно связаны, и при утрате социальных ресурсов постепенно происходит утрата личных ресурсов надежные внешние ресурсы обеспечивают сохранность внутренних ресурсов но только в том случае если эти внутренние ресурсы осознаны, развиты и применяются в повседневной жизни обретение внешних ресурсов без опоры на внутренние почти всегда приводит к потере тех и других если человек талантлив умен имеет внешнюю и душевную красоту то для его личностного развития в любом случае необходим минимум начальных внешних ресурсов, то есть социальная опора. В знаке Тельца находится Уран, планета обновлений и неожиданностей. Соединение с Северным узлом произойдет летом 2022 года и принесет что-то новое и необычное в жизнь каждого человека. Также это еще будут и финансовые преобразования в глобальных масштабах. Соединение Северного узла и Урана в Тельце ⁇ это ледокол для свободного движения вперед. Влияние этого аспекта заставляет пересмотреть будущие перспективы и произвести обновление в своей жизни. Обстоятельства складываются таким образом, что возникает необходимость пересмотреть свои привычки в обращении с деньгами и выстроить с ними новые отношения. Планетарное влияние в 2022 году например гармоничный аспект юпитера с ураном и северным узлом поможет расширить свои ресурсы укрепить свой материальный фундамент но для этого необходимо решиться на кардинальные перемены в ближайшие полтора года будут происходить перемены в финансовой системе всех стран и этому будет предшествовать кризис в мировой экономике и политике этот процесс постепенный, поэтому каждый человек может подумать о своей материальной безопасности и предпринять соответствующие меры. Темпы, которыми технологии оцифровки финансовых продуктов входят в нашу жизнь, не оставляют нам выбора. Электронные платежи все плотнее входят в повседневность каждого человека. А такое явление, как криптовалюта, то есть средства платежа в интернете, не зависящие от государства, станет приемлемым для большинства людей в ближайшие годы. Финансовая грамотность необходима всем. Это поможет правильно перераспределить свои материальные ресурсы. В апреле 2022 года формируется сложная конфигурация лунных узлов с Сатурном, Тау-квадрат. Напряжение, обусловленное этим взаимодействием, принесет значительные трудности в приспособлении к социальным условиям и препятствия в адаптации к общественным порядкам. Естественно, это повлечет за собой сложности в материальных делах. Возможен системный сбой в работе финансовых учреждений, международные экономические конфликты. Стремление и желание реализовать свои цели и удовлетворить свои потребности наталкиваются в этот период на господствующие социальные силы. При этом соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах в апреле 2022 года Немного смягчает это напряжение, но только смелые и осознанные личности смогут быстро соориентироваться и предпринять неординарные действия, чтобы схватить птицу удачи за хвост. Из-за излишнего консерватизма многие люди могут оказаться не в состоянии вовремя и к месту воспользоваться предоставленными им шансами. То есть период напряжения Сатурна с лунными узлами в апреле 2022 года. Утрачивается возможность использовать счастливое стечение обстоятельств. Северный узел в Тельце помогает создать свою индивидуальность и укрепить свое осознанное развитие. Но для этого необходимы конкретные действия. Прежде всего нужно решиться выйти из зоны комфорта и определить свои точки роста. В ближайшие полтора года многие люди обнаружат в себе скрытые таланты и способности, которые необходимо будет сохранить и приумножить. Если посмотреть на вещи более широко и попытаться найти какие-то новые успешные направления, то жизненной энергии прибавится, а усилия будут вознаграждены. Поэтому будьте открыты для новых возможностей и новой информации. Проявляйте любопытство, будьте готовы к решительным действиям, но имейте запасной вариант на случай форс-мажорных обстоятельств. Друзья, конечно же, в общем гороскопе я говорю основное, и это не может заменить индивидуальную консультацию. Очень много важного проясняется при анализе личного гороскопа. У кого есть такая потребность, обращайтесь, контакты на главной странице и под видео. Стоимость моих консультаций приемлема для всех. Южный узел – это пройденный путь, прошлый опыт. Составляет основу, фундамент для продвижения вперед. Но он же может и тормозить, или тянуть назад, если привязываться к тому, что знакомо и удобно, но уже не развивается. Перемещаясь по Скорпиону, Южный Узел раскроет старые проблемы, которые уже давно известны. Особенно в области совместных ресурсов, общих денег. Только разобравшись с ними и отказавшись от того, что больше не имеет значения, можно решить свои денежные проблемы. В сентябре-октябре 2022 года будет очень напряженная внешняя атмосфера особенно в финансовой системе и международных экономических взаимоотношениях худшего не произойдет так как точная квадратура уран-сатурн так и не сформируется хотя орбис будет очень маленький хотя ситуация в это время будет очень сложная во всем мире особенно на валютном рынке главное в это время сохранять спокойствие и не поддаваться массовому психозу из-за угрозы потерять деньги лучше в это время не тратить свои ресурсы не вкладывать их даже если проекты очень заманчивые на первый взгляд в 2000 2022 и в 2023 году затмения будут проходить по оси телец скорпион то есть Солнечные и лунные затмения всегда происходят вблизи лунных узлов. Коридоры затмений – это кризисные периоды. В ближайшие два года ключевые события, связанные с имуществом, деньгами, здоровьем, порой неприятные ситуации во всех этих областях, будут происходить в 2022 следующий период. С 30 апреля по 16 мая. 30 апреля солнечное затмение в тельце 16 мая лунное затмение в скорпионе 25 октября солнечное затмение в скорпионе 18 8 ноября лунное затмение в тельце в 2023 году сезоны затмений и периоды кризисных ситуаций в сфере ресурсов и отношений основой которых является денежный интерес в следующие интервалы с 20 апреля по 5 мая то есть 20 апреля солнечное затмение на границе знаков овен телец 5 мая лунное затмение в скорпионе второй период 14 октября 28 октября 14 октября солнечное затмение в весах 28 октября лунное затмение в тельце с 16 мая 2023 по 26 мая 2024 Юпитер входит в знак Тельца. Это эффективный период для финансовой сферы. В перспективе транзит лунных узлов на выходе из оси Телец-Скорпион принесет качественные, полезные преобразования. Наиболее яркие и позитивные месяцы с 16 мая по 18 июля 2023 года.